Ольга Липатова. Приветствую вас на моем канале. И сегодня мы будем с вами готовить простой домашний обед. Но перед этим хотелось бы узнать, а вы уже подписались на мой YouTube канал? Для чего? Да там много чего интересного. Я вообще человек такой очень разносторонний, наверное, и показываю на канале вот всю эту свою жизнь. Ну, во-первых, начнем с того, что я живу в Болгарии в данный момент, очень много путешествую, выкладываю видео и о своих путешествиях, и о встречах с интересными людьми, потому что я являюсь специальным корреспондентом в Болгарии Всемирной энциклопедии путешествий, это такое электронное СМИ, очень интересное. Вот, и, значит, соответственно, все вот эти видео там выкладываю. Во-вторых, я историк, кандидат исторических наук, преподаватель московского, как ни странно, ВУЗа, но вы понимаете, что в наш век, век интернета, век социальных сетей это все делать очень просто и достаточно легко, ну, умеешь конечно, да? И на моем канале я выкладываю видео, видео лекции по истории онлайн. Кстати, такой проект одноименный я веду и в Фейсбуке, где мы рассказываем историю через историю своих семей, через историю своей страны. Там у нас кто-то появляется уже, да? Вот видите, как приятно. Вот. Так что обратите внимание на такой очень интересный проект, где веду историю я совсем не по учебникам, а веду и лекции по истории, с мест исторических событий, и у меня есть такой отдельный плейлист, посвященный этому моему, моему моей работе, да, вот на ютубе, так смутилась я, что у меня там кто-то уже присутствует, вот, значит, также в этом... В, на моем YouTube канале я рассказываю и о нашем гостевом доме в Суздале, куда приезжает очень много иностранцев, потому что дом наш оформлен в таком русском традиционном стиле, собственными руками, и вот в данный момент муж как раз встречает друзей по социальным сетям из Китая, а я, как вы видите, вот в Болгарии тружусь, и, в общем, на канале там есть много чего еще интересного, можете зайти посмотреть. А я все-таки вернусь к теме заявленного сегодня прямого эфира, и мы с вами начнем готовить вот такой достаточно простой обед. Будем импровизировать, а значит, тут и какие-то болгарские рецепты, и болгарские технологии приготовления пищи, и болгарские будем использовать посуду для приготовления пищи, очень необычную. Для нас с вами я сегодня покажу. Вот, а захотелось не грибов. И готовить, собственно говоря, будем из грибов. Вообще, честно говоря, я уже как-то с возрастом, не потому что это модно, не потому что там это полезно, а просто вот, ну, как-то мне меньше хочется мяса. И больше я, конечно, употребляю там овощей, фруктов, кстати, очень мало, вот, в основном овощи, в основном изделие из теста тоже люблю, кстати, их здесь много в Болгарии, ну и вообще мне очень нравятся многие вещи из болгарской кухни, вот, ну начну я вот с чего, значит, это у меня редька, у нас сейчас осень, да, вот, поэтому в Болгарии точно так же, как и в России, появляется в магазинах очень много, кстати говоря, здесь очень большое разнообразие всего, что связано с... У них все это называется репечки, И вот есть репечки черные, есть красные, такая крупная, я даже не знаю, как ее назвать, там редька, редиска, но она крупная, дайкон, то, что мы называем в России... Ну и много чего, так вот я приготовила, тут заранее замочила, порезала редьку с луком, лук, кстати говоря, что красный, что белый, в Болгарии очень сладкий, вот, значит, я сделала тут такой соус, помешала мед, виноградный уксус и оливковое масло, ну и, естественно, соль. Вот, а сейчас я добавлю сюда свою приправку, собственно, ручно сделанную. Значит, это крапива сушеная и растертая, и э, шалина соль. Это такая специфическая болгарская приправа, то есть там, значит, несколько трав собирается, и в Болгарии практически ни одно блюдо не обходит этого, но и вот мне тоже она очень нравится, я ее употребляю. Сейчас я посмотрю. Угу, уже достаточно, немножко потом посолим, и вот, кстати, посмотрите, у меня есть еще тоже такое блюдо интересное, называется оно люто, лютеница, но совсем не от слова люто, потому что там есть, конечно, основной компонент, это болгарский перец, вот, красный, но он совсем не лютый. Вот, и ее можно использовать как соус к различным блюдам. Мы ее на хлеб мажем и кушаем. Вот, совсем будет очень вкусно. Ну, теперь приступаем. И будем делать сейчас с вами грибы. Грибы – это вот шампиньоны. То есть в любом болгарском супермаркете они продаются. Нам нужно их разрезать на крупные кусочки. Будет. Но сначала я вам покажу. Значит, вот это знаменитый болгарский сач. Это глиняная, ну не знаю, как сказать, чугунок, сковородка, да. Она у меня стоит уже на медленном огне, разогревается, потому что нельзя на быстром огне, потому что это все сделано из глины, и если это поставить на сильный огонь, быстро нагревать, то может все треснуть и испортиться. Значит, вот в этом саче необыкновенный совершенно получается вкус. Я буду резать лук быстренько, да, и вам рассказывать. Так вот вкус получается необыкновенный, потому что в принципе туда можно совершенно не добавлять маслом и продукты все томятся как бы в собственном соку. Там готовят и овощи, и рыбу, и мясо и так далее. Ну вот мы с вами лук отправляем, пока томится в этот сач, и будем резать, вот я вообще в данном случае масла никакого пока не клала, экспериментирую. Вот мне интересно, что получится, потому что вы понимаете, что и лук, и грибы, они как бы, значит, не такие сочные. Вот. Основной момент еще такой для приготовления блюд в саче, нужно резать достаточно крупными кусками все продукты. Вот. Значит, болгары очень любят делать в сачи блюда с ну, так, овощи с мясом. И в ресторанах, которые ориентированы на болгарскую традиционную кухню на блюдо из нее подают прямо вот в этом саче, прямо вот в этом глинном ну, они такие поменьше, они порционные, да, прямо на стол подают это клиентам. Вот. Вкус необыкновенный. Вот, значит, ну, мы быстренько с вами режем грибы и мне хотелось бы обратиться к пользователям YouTube-канала. Если, например, у вас есть какие-то пожелания, о чем вы хотели бы услышать, о чем вы хотели бы посмотреть видео о Болгарии, может быть, это... Ну, потому что, вы знаете, вот про Болгарию мы, мы почему-то всегда думаем, что это исключительно море и пляж, что это курортный сезон, что сюда нужно приехать на лето в июле, кто-то там на бархатный сезон в августе, но на самом деле это совсем не так. Это богатейшая культура, это очень интересные и потрясающие путешествия, в которых вы можете видеть практически всю историю нашей человеческой цивилизации. Вот, это очень интересные моменты, связанные с возрождением национальной культуры сегодня. Различные проводятся фестивали в очень многих городах Болгарии. Вот, ну и, наконец, это... Все, что связано с вином, да, с продуктами, питание, какие-то, гастрономические туризм. Очень много чего интересного. Достаточно сказать, что первое вино европейское появилось здесь, на территории Болгарии. Именно древние фракийцы. Так, пожалуй, все-таки немножко маслица добавлю. Масло возьмем оливковое. Вот а Именно в Раките изготовили первое вино, именно в Болгарии появился бог вина Дионис и уже потом перекочевал в греческую мифологию. Вот. И, кстати, Болгария очень интересная в том плане, что здесь произрастает огромное количество лечебных трав. Есть такие травы, которые больше не растут нигде в мире. Издревле здесь, ну про древних фраков, которые или траков, как их называют болгары, появилось. Греки еще про них писали, да, о том, что они маги, они умеют и оживлять и убивать людей с помощью трав. Вот, то есть вот это траволечение. Ну и наконец могу сказать, пока тут. Наши грибы будут готовиться, что, предположим, орфей, просто гениальный музыкант, это на самом деле реальное историческое лицо, которое тоже, это один из вождей фракийских племен, вот, и реально он совершенно жил, и здесь вы можете посетить в Болгарии пещеру, именно там Орфей спускался в подземное царство, чтобы найти свою евредику отыскать и так далее. То есть страна очень интересная, очень мистическая, страна огромная я повторяю, культуры, и, вы знаете, вот удивляет то, что само пребывание здесь заряжает какой-то необыкновенной энергией. Я уж не говорю о том, что очень многие люди сюда приезжают для того, чтобы восстановить свое здоровье, для того, чтобы здесь прожить долго. Ну вот, например, даже можете себе представить ли, что в Болгарии есть поселение японцев, уже в возрасте, значит, это отдельные села в горах, и они сюда приезжают именно для того, чтобы продлить свою жизнь. Кушают именно болгарские продукты, их производят, с удовольствием производят и пьют ракию, кислое болгарское молоко и так далее, и так далее. Ну вот, теперь мы будем ждать, пока приготовятся наши грибы в саче и затем будет такой вот у нас достаточно простой обед, Но вы знаете, что грибы – это белок, грибы заменяют нам белок во время каких-то моментов, связанных с тем, что нельзя кушать мясо, это может быть пост, или это может быть у кого-то какие-то заболевания, да? вот, ну, а я повторяю, я их кушаю вот сегодня и готовлю только потому, что мне просто захотелось, попробовать э, вот осенних <смех> болгарских шампиньонов. Итак, э, подписывайтесь на мой YouTube-канал я сейчас практически каждый день выхожу в прямой эфир на своем канале ну просто потому что мне очень интересно у меня есть большой опыт ведения прямых эфиров в фейсбуке вот но там люди все-таки скажем так половина на половину да кто-то любит видео но большая часть людей все-таки предпочитает смотреть на фотографии поэтому мне конечно очень интересно находиться на youtube канале где конечно люди ориентируются прежде всего на видео и мне хотелось бы чтобы мой канал был интересен и полезен для многих поэтому мне хотелось бы в ваших комментариях услышать и ваше мнение о том как я э, веду прямые эфиры и э, ваше мнение о моих видео э, какие-то советы может быть вот ну все что поможет нам стать действительно близкими понятными друг другу интересными друг другу э, ну что, с вами была Ольга Липатова, и до следующих прямых эфиров, и смотрите видео на моем канале. Не забудьте подписаться на мой канал.